И всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда я трэш Free Fire. И на этом видео я вам покажу, как же дать 99% в голову на любой автомат, на любой автомат. Я у ютуберов увидел, один ютубер был, не помню как название, но это не зарубежный, а замний но одного ютубера у него мало подписчиков было я у него увидел потом смотрю как он делает я тоже попробовал у меня летит у меня тоже летит это быстрое перезарядка что нужно делать смотрите проверяем чит. лечить это вот такой способ без бана, пацаны без баны. Вот сдравоща тоже. Вот, пацаны, проверяем чит. у меня никакой не чит никакой не софт у меня реальная игра вот все в голову пацаны просто все в голову вот тоже можно попробовать ни одного желтого нету, пацаны, вот, смотрите, ну, два раза, всего Ну все, не буду вас задерживать. Метод простой. Вот, пацаны, вам нужно ставить вот такую вот иконку, как, не, не знаю, быстрая перезарядка. Вот здесь помощь есть. Быстро перезаряд. Э, вот, быстро перезаряд. Вот это у вас будет стоять выкл. Вы включать, нажмите. И вы сюда. Я с ПК, да? Я с ПК. Если вы, вы с телефона, то ставьте эту иконку куда-то. Ну, удобное место. Я буду ставить сюда. Все, выходим. Всё. нужно это ставить на любое месту и когда вы стреляете сразу нажать на эту кнопку вот видите вот у меня если без этого играю вот если не, пер... если не перезаряжаешь у меня не очень летит вот если с перезарядкой лететь все в сторону вот видите давайте попробуем на других автоматах давайте с этого попробуем вот вся пуля летит но это долго на рейтинге тоже можете воспользоваться вот так сразу перезаряжайте вот так стреляйте смотрите вот так вы укрытие потом выйдите вот так и потом еще укрытие вот поцени все в голову вот если я не переза не нажимаю на эту кнопку у меня не летит вот иногда летит. Вот если я с кнопкой не чумаю. Вот все летит, все. Не мучится, Все летит, пацаны. Просто никакой бан не дают. Никакой ничего не дают. Короче, всем спасибо за просмотр этого видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. И... Думаю, что это вам помогло. Если не помогло, пишите в комментариях. Я настрою вам телефон, и потом у вас этот метод будет работать. Ну, а с вами был Трэшли Не забудьте про конкурс. У нас конкурс идет на 1000 алмазов. Если будет 5К, 5555 подписчиков. Еще где-то 40 подписчиков осталось для этого числа ну ладно всем пока стоп стоп пацаны я забыл вам сказать что если вы спросите а почему ты на это нажимаешь а можно на это тоже нет пацаны вы ошибаетесь если кто то говорит потому что вы если с телефона то вы ошибаетесь. Если с ПК, то можно на эту тоже нажать. Но я просто для телефончиков показал. Много телефончиков. Пацаны, вот. Если справа вы стреляете вот так. Если справа вот так тянете. То вы не успеете на эту нажать. Сразу нужно на эту. Так что, быструю перезарядку ставьте на левую руку. И всем пока, пацаны.